Как вообще лето провел? Лето? Лето. Да, обычно, как, как и последние, я не знаю, лет, наверное, 10. Игры, тренировки, тут ничего как бы не придумаешь. Даже те выходные, которые можно было бы куда-нибудь выехать. Там, но сейчас в нынешней ситуации в мире никуда и не выйдешь. Поэтому, поэтому все, дома отдыхал, выходные, тренировочные дни тренировался, в игровые играл. Все, все очень логично. В заключительные летние выходные нас ждет столичное дерби, как вообще тебе матчи против Минска, вот чем они такие, запоминающиеся для тебя атмосферы, может чем-то еще? А, ну я бы не сказал, что они там сильно для меня как-то выделялись, все-таки это соперник, как и а многие другие, за него даются три очка, поэтому готовимся... Готовимся только на победу и хотим после вот, э, неудачного матча в Гомеле реабилитироваться и перед болельщиками и как бы взять в турнирную таблицу. Нельзя нельзя терять очки, поэтому э, в субботу ждем только победы. Вообще, насколько тяжело перестроиться после матча с Гомелем? Что, по-твоему, там пошло не так? Вот так? Э, ну, всегда после э, матча, который проигрываешь, хочется. Наверное, быстрее следующий матч, чтобы как-то э, э, забыть, забыть проигрыш, получить в новом матче какие-то положительные эмоции, победить и, и проще перенести эту встречу. А там ну не получилось, э, сложно так мне, наверное, сказать, но не получилось забить больше, чем Гомель, наверное. Э, моменты, моменты были, но, ну, к сожалению, не реализовали, где-то фортуна, наверное, от нас отвернулась. А, а Гомелю, Гомелю, можно сказать, повезло, хорошее головы забили и э, получается Гомель в тот вечер оказался сильнее. Тут уже надо побыстрее, наверное, забыть эту игру и уже так целенаправленно подготовиться к игре с Минском, чтобы э, эта неудачная серия сразу же и закончилась. Ну настроена Минск боевой? Да, полностью. «Сразу после Минска отправишься ты и еще наши три футболиста в сборную, три матча, непростые соперники». Как вообще ждешь матч в матче-сборной, настраиваешься тоже, готовишься? Ну, понятное дело, что матч-сборной это какие-то международные матчи, которые ну, для, для футболиста это а, интересные матчи. Тут как бы думать уже буду, наверное, после игры с Минском. Отыграем с Минском и буду готовиться в сборной, но ждут, наверное, очень хорошие матчи с очень хорошими сборными, на фоне которых можно как-то проверить себя. и постараемся постараемся навязать какую-то борьбу и чехам и вольсом и бельецам я